Друзья, здравствуйте! И с вами я, Михаил Шилов, автор проекта Макивара.ру. Сегодня вот о чем. Перед тем, как приступить к работе на макиваре, необходимо произвести разминку. Многие считают, что необходимо прежде всего размять, конечно, кисти рук, если вы собираетесь на макиваре работать руками, кулаками, например, или там открытой кистью. Если ногами, соответственно, ног, голени, да, все такое. Но Мало кто реально считает и еще меньше кто делает, что перед работой на макеваре нужно произвести разминку всего тела. Дело в том, что мы работаем не одними лишь ударными поверхностями. У нас в работе на макеваре задействовано все тело. Мы при работе на макеваре работаем над тем, что формируем не просто ударные поверхности, а ударное звено. В миг удара, удара по макеваре что происходит? Наше тело должно быть полностью застабилизировано, то есть не должно быть никаких демпферов. И соответственно в момент киме, от момента касания и до момента киме, когда боек ударяет в отбойник, если это такая макивара, как Быша или Камертон Шилова. Вот, или если это простая макивара, просто доска пружинища до той фазы, когда она закончит свое движение. У нас идет максимальное сопротивление, напряжение максимальное. И вот это все напряжение, нам, наша макевара, в которую мы бьем, с такой же силой возвращает назад. Но она возвращает не только в ударную поверхность, особенно если мы не набивкой занимаемся, а постановкой глубокой и пробивной техники. Она возвращает нам это все в тело. И чем правильнее построена конструкция значит, удара нашего, то есть чем мы больше бьем от ноги, от земли, тем глубже макивара возвращает нам это все назад. Да, если, конечно, у нас одни демпферы сплошные, то вся эта вот сила, которую нам обратно макивара возвращает, она погасится в демпферах. Ну, то есть и туда ничего не уйдет, соответственно, в макевару. Вот. И для тела автотравматизм будет минимальный, само собой. Если же мы одемпфируемся наше тело, и оно становится каменным в миг удара, пускай даже на тысячную долю секунды, дольше это вредно для нас уже самих будет, да? вот, то все равно э, в этот миг все тело жесткое, и в это жесткое тело нам обратно Макивара наносит э, удар. Она нам наносит удар, мы ей, а она нам. И если у нас не подготовлены все те вот, элементы, которые задействованы в структурировании ударного звена, то мы получаем в них обязательно э, э, травму из-за того, что они не разогреты, не скоординированы между собой, не наполнены кровью, то есть э, из-за того, что они не размяты. То есть мы как бы понимаем, дать перед бегом надо размяться, а то как бы, как бы не было травм, и, и перед борьбой тоже надо размяться, как бы не было травм. А при работе на макиваре, вот кисти немного поразминают руки и считают, что все уже можно даже если хорошо кисти проработали кстати в следующем видео подкасте в одном из я покажу как правильно кисти прорабатывать потому что это не тоже это не просто взяли растерли и все это более серьезный подход на самом деле надо задействовать элементы все которые формируют кисти они а не только некоторые так вот в момент киме, что такое киме? Это максимальная концентрация, максимальное усилие. Это тот миг, когда напрягаются все мышцы до единой, скоординированное напряжение всех мышц для максимальной контракции в ударе. Вот. И, соответственно, у нас должны быть подготовлены все элементы. Ну, конечно, больше те, которые являются демпферами. Это, соответственно, сам кулак, лучезапястный сустав, локоть, плечо, сам позвоночник весь, это забедренный сустав, коленный сустав и голеностоп. Ну, то есть все подвижные сочленения от земли и до точки соприкосновения с макиварой. Вот так вот. Какое приятное солнышко, да? Вот. Поэтому получается, что нам надо размять абсолютно все тело, больше того. Абсолютное большинство людей, которые только начинают работать да, на макиваре, часто пишут на форумах, или если не пишут, то думают об этом, что макивара как бы или даже не шов там с когда они в него начинают бить, возвращает удар в голову, аж прямо голова сотрясается, аж прямо как будто мозг там да трясется такое. Почему? Потому что, опять же, неправильно работают мышцы шеи. А мышцы шеи, наоборот, в момент удара должны быть расслаблены. чтобы снять это напряжение, да, нам нужно мышцы шеи тоже хорошо размять. Да? Вот таким вот образом, чтобы их, не, чтобы их закрепощение не сказывалось и на гемодинамике головного мозга, и на, ни на зрении, ни на слухе, ни на отечности с обслизистой носа, если мы собираемся долго работать, для нас это крайне важно. Вот. Поэтому мы разминаем все тело от макушки и до пяток, и от пяток и до макушки, до кончиков самих пальцев и в середину. Обязательнейшим образом. Особенно стоит обратить внимание на те структуры, изменения в которых вообще чреваты большими проблемами. Если Кулак, условно говоря, вы разбили или потянули что-то, вылечили, там все нормально. Но у нас есть одна структура, которая работает на огромном рычаге. Смотрите, уровень удара кулаком на уровне плеча, предположим, да, или выше. И переход в ноги на уровне тазобедренного сустава. И от поясницы до плеча огромный рычаг, на котором нам наш удар обратно возвращает и работает на позвоночник. То есть позвоночник наш получается работает на излом, на перегиб. Мы бьем и соответственно вот на этом длинном рычаге нам сила возвращается назад. Поэтому огромная нагрузка приходится на поясничный, на поясничный на отдел позвоночника. При ротационном ударе мы еще должны стабилизировать позвоночник, чтобы не раскрутиться. А, то есть, чтобы закрутиться в удар и не раскрутиться назад. Чтобы не вернулось нам это все назад Иначе удар будет абсолютно не сильным Смотрите, здесь тоже рычаг От средней линии тела на ширину плеча Даже если вы в середину приведете Так как надо Все равно на плечо будет отдача идти То есть позвоночник будет работать на скручивание Причем это происходит мгновенно, резко С огромным усилием Чем сильнее ваш удар, тем сильнее это будет усилие Ударно идти на позвоночник Понимаете? Поэтому абсолютно надо правильно прорабатывать весь позвоночник. Если у вас перед работой на макиваре нет времени для того, чтобы произвести полноценную разминку для всех суставов тела и прежде всего для позвоночника, не приступайте вообще к работе на макиваре. И на снарядах тоже если вы собираетесь ударной подготовкой э, самозаниматься. Молодежь часто игнорирует это, потому что у них высока компенсация, они приходят на тренировку и начинают часто лупить по мешку, сделав два-три разминочных каких-то э, движения. Нет, на самом деле это чревато отсроченными последствиями. Для людей, которые старше, они начинают это понимать, но время уже, э, ну, сказать, э, бывает в прошлом, ну, то есть упущено. Нельзя этого допускать ни в коем случае. То есть обязательно разминка полноценной должна произойти. Вот. Более того, если вы закончили работу на макиваре, соответственно, хотелось бы все эти компрессии от ударов снять. И, соответственно, вы делаете те же самые упражнения в виде заминочного комплекса, просто более плавно делаете их. И в меньшем количестве раз. Потому что вам ничего разогревать уже не надо. У вас все там и так разогрето. Вам нужно просто снять лишние компрессии. Вот запомните: если у вас нет времени на разминку перед работой на макиваре, на макиваре вам-то день работать запрещено. Удачи вам всем! Не болейте, не страдайте, берегите позвоночник. А о том, какие надо и делать упражнения и как надо правильно делать их. Обязательно посмотрите значит, нотацию под видео, под аудио, если вы слушаете это в аудио о формате. Вот. Там будет все подписано. Да, еще хочу дополнить на всякий случай по скриптам такой, да. Я работаю на макиваре больше 20 лет. За все это время у меня нет ни одной травмы позвоночника, кистей, суставов, связок и ударных поверхностей, которыми я работаю. Хотя я на макеваре работаю очень серьезно и имею, как я считаю, вполне себе высокие достижения. Макивар моей конструкции, камертон Шилова и макивар Бадюка Шилова, они везде есть, используют их самые лучшие мастера, работают они, в частности, по моим методикам тоже. Вот. И, соответственно, отмечают, что эти все методики работают так, как надо и полезны. Но в эти методики также входит и разминка, и заминка в работе на макеваре. Все признают эту полезность и необходимость. Поймите, это важно. Вот теперь на этом все.